всем привет друзья вот и настал момент розыгрыша мечика на моем канале вы очень часто приходили ко мне на стримы смотрели видео и просили дать вам шанс помодерировать и выделиться среди остальных членов смотрящих таким замечательным рядом значком с небольшими правами так вот теперь для вас Появилась такая возможность, такую возможность буду разыгрывать, но редко, но будет еще. Что надо было сделать? Надо было подписаться на мой паблик, репостнуть новость, которая предоставлялась, ну и ожидать птицу счастья, которая бы ворвалась к вам в форточку. Так вот, посмотрим сейчас, кто выиграет. Вот эта новость. Значит, вот новость, Копирую. Вот я ее уже вставила. Это новость. Поделившись с друзьями, выберите количество победителей. У меня всего два. И только члены группы. Это было условие. Теперь смотрим. Пользователи 24, какие было там, репостнувших. Вот это мы можем проверить. Вот. 24 репоста. Смотрим. Так, узнать победителей. Итак. Та-да-та-да! Жух! Виктор Акулов и Вадим Серцов. Ну, Поздравляю вас, ребята. <смех> Значит, вы победили. Мечек я вам обязательно дам, я с вами свяжусь. По поводу нахождения в чате, я все-таки слежу и за модераторами, и за игроками. Я успеваю, поэтому будем надеяться, что вы адекватны, потому что если нет, то вы лишите звания рыцаря Ордена Валера Леди. Поэтому, на самом деле, поздравляю. Ждем новых розыгрышей, а вы просто молодцы. Муа. Пути всегда с нами. Ну и ожидайте новых стримов. мур мур